Алиев поздравил Джиапарова с 30-летием установления дипоотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Акалбек Джапаров посетил акционерное общество НУР. Фонды развития Госбанки должны активно поддерживать развитие фармацевтического производства, сказал Турюбаев. Автомобильный завод в Кыргызстане могут запустить уже в этом году, сказал Джиенбек Кулубаев. Япония подарит технику на 98 тысяч долларов психоневрологическому интернату в Таласе. В Кыргызстане на аккредитование агропромышленного комплекса выделено 3,5 миллиарда сомов. 1800 кыргызстанцев получили госипотечные кредиты в 2022 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана Сайдура Джапаро с 30 установления установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Ильхам Алиев пожелал Садыру Джапару крепкого здоровья, счастья, успеха в работе, а братскому кыргызскому народу, благополучия и процветания. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Акубек Джапаров в рамках рабочей поездки в Джалабадскую область ознакомился с деятельностью Открытого акционерного общества НУР. Основным видом деятельности Открытого акционерного общества НУР является производство электротехнических приборов, которые реализуются в том числе и в России. Глава Кабмина отметил, что промышленное предприятие обеспечивают устойчивое развитие не только регионам, но и всей республики, и добавил, что поддержка отечественных предприятий является приоритетным направлением деятельности Кабинета министров. Заместитель председателя кабинета министра Бакуту Рыбаев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной ответственностью Фарманур и призвал руководителей фондов развития государственных банков активно поддерживать развитие отечественной фармацевтической промышленности. Предприниматели отметили, что при сохранении имеющейся динамики фармацевтическая компания Фарманур к 2027 году планирует занять 35% рынка. Сейчас на предприятии из за отсутствия финансирования производятся всего четыре вида препаратов. Фактически же предприятие имеют возможность производить порядка 30 видов различных медицинских препаратов. Рыгыско-Узбекский завод по производству автомобилей планирует запустить уже в этом году. Об этом на пресс-конференцию агентства Хабар сообщил министр иностранных дел Джейнбек Кулбаев. По его словам, работы по данному вопросу ведутся с прошлого года. Правительство Японии подарит Покровскому смешанному психоневрологическому социальному стационарному учреждению в Талас-Колбасе ряд технического оборудования и авто. Учреждению подарят аппарат ультразвуковой терапии, стоматологическую установку, стиральную машину, автомобиль, медицинская служба «Тойота» и другое на общую сумму 98 160 долларов. Подписание грант-контракта между послом Японии в Кыргызстане господином Года Хидеки и директором Покровского ССП при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Санханом Сапаралеевым состоялась накануне. Отмечается, что помощь оказана в рамках грантовой программы. На кредитование агропромышленного комплекса выделено 3,5 миллиардов сомов. По данным ведомства, в целях обеспечения продовольственной безопасности МСХ Кыргызстана проводит работу по развитию сельскохозяйственных агропромышленных кластеров по 9 основным социально значимым сельхозхозяйственным товарам, а именно мясо, молока, овощи, фрукты, сахар, растительное масло, картофель, яйцо и зерно. Указанные средства выделяются участникам кластерных объединений в виде льготных кредитных средств со сроком от 3 до 5 лет с процентная ставка 6% процентов годовых для всех категорий залоговым и без налоговым обеспечением через акционерное общество Айлбанк и Акционерное общество РСК Банк. В 2022 году за счет уставного капитала и оборотных средств акционерного общества ГИК 1804 человека получили ипотечные кредиты на сумму 4 миллиарда 655 миллионов сомов. Как сообщает Минфин, в целях реализации программы ⁇ Мой дом 2021-2026 ⁇ и обеспечения финансовыми ресурсами акционерного общества ГИК в 2022 году в рамках решения Кабинета министров выделено 3,8 миллиардов сомов для увеличения уставного капитала.